Поэзия картины, приходите скорее, вы найдете друзей. В добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте! С вами я, Ирина Туманова, и моя программа для взрослых и детей. Добрый дом. А говорить мы будем о поэзии о музыке, в прозе. В прозе очень интересной. И о живописи. Живопись везде живет в виде иллюстрации. Она неразрывно связывает музыку, поэзию. Тонкой ниточкой проходит через все три книжицы. Это триптих, такой небольшой, маленький. Создает паутину человеческих отношений. И так они и называются, наши книжицы. «Я и ты». Ты и я, он и она. Мы с вами рассказывали уже о детских программах «Добрый дом», про детские книги. Это одно из направлений. Есть стихи, есть поэзия, но к стихам появляется мелодия, рождается песня. У меня очень много замечательных, душевных песен, песен веселых, в разных стилистиках, джазовых, этнических. Ну, вам лучше послушать, вот. как говорится, песню не расскажешь. Однажды мои песни услышала Агаджанова Нонна Рафаэловна, режиссер замечательных фильмов. Я поступила хитро. Я взяла диск с песнями, заказала замечательную корзину с фруктами, Положила туда шикарный чай, кофе, ну, бутылочку красненького, и отправила с курьером. И, в общем-то, я не ожидала обратной связи, потому что очень много композиторов и музыкантов, наверное, сделали то же самое. На следующий день раздался звонок. «Ирина, а мне нравятся все!» Я не поняла, о чем она говорит. Фрукты все, <смех> чай, кофе. Да все твои песни мне нравятся. А можно? Хм, ну, конечно, можно. Для песни это жизнь. Значит, песня не затеряется в столе. А вы ее быстрее услышите. И это уже происходит, потому что я знаю, что вы эти песни узнаете. Давайте проверим. Песня «Райские яблочки» из сериала «Райские яблочки». Исполняю. Автор. Солнце над лесом так высоко сияет И о тебе. Солнце пока не знает, речка в лесу кружится и петляет. Но о тебе речка пока. Речка пока не знает. Следующая песня, которая ушла в кино – «Сосны». Описала я эту песню, когда шумел ветер, а я смотрела ввысь, как гнутся высоченные корабельные сосны. Они у меня, сосны головы, склонились с севера на юг. Облака кудрявые проплыли, дождь грибной упал на луг. Ну, потом мы выяснили, что сосны смотрели в другую сторону, но это уже не важно. Замечательный фильм «Убить Карпа», и там живет моя песня, где играют такие замечательные актеры, как Любовь Полищук. А с Леонидом Якубовичем они поют песню «Понять, простить». И вы можете это послушать. И наверняка уже слышали не один раз, потому что фильм часто повторяют в новогодние праздники. Вот я теперь одна. Это характер мой. Трудно тебе со мной. А прогонять тебя, ты не хотела, и я, ты не сможешь понять, простить, ты не сможешь уйти, забыть, понять, понять, простить, простить, уйти, уйти, забыть, забыть. Понять. А подробнее вы можете ознакомиться с моим творчеством на моем сайте. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мои странички в социальных сетях, на Facebook и прочее. До новых встреч!